Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Из любого камня можно строить. И сейчас я вам покажу, как мы сделали барбекю. Мы снимали это видео несколько лет назад. Я когда вчера начал смотреть это видео, думаю, где они откопались? Зачем они его вообще делают? Но потом я понял, что... В этом видео заложено очень много смысла, разных нюансов для начинающих, для состоятельных людей. В чем же заключается, да даже в самом простом нюансе, когда барбекю делается на старую сухую кладку. Ведь на самом деле именно за счет таких кладочек можно строить в один этаж дома на сухую, без раствора, штукатурить. И вот вам каменный дом. Жилое помещение. Если на вашем участке существует камень, какой бы он ни был, неровный, неровная геометрия, или, то есть с него можно делать красоту. И чем больше он заукругленный, чем больше у него обтекаемость, тем лучше и красивее все это смотрится. И вот э, то, что мы сделали барбекю, э, с разновидностью дикаря дикого камня, это смотрится очень красиво тема интересная и необычная потому что это камень который взятый отсюда с этих мест и вот смотрите вся вот дикость его дикость она смотрится очень красиво если красиво положить камень для меня так это самое удивительное место когда вот именно сделана какая-нибудь работа именно с дикого камня и смотрится это с определенной изюминкой старая подпорная стенка на сухую и в ней делается барбекю. Вот эти все ванночки, раковинки, они старинные. Есть специальные рынки, где идет распродажа. Ломают старые дома, и потом на рынке продают вот именно вещи, которые уже были в использовании. Но они очень дорогие, их иностранцы любят, и любят люди просто состоятельные там сделать какую-нибудь изюминку. И любят нас, профессионалов, которые могут что-то из этого сделать, как-то приукрасить их двор. Посмотрите, как мы все это делаем. Просто Кусок стены опустили на тот уровень, который нам необходимо, чтобы поставить ту же самую мраморную раковину или мраморную плиту в виде стола. То есть, верхнюю часть забора мы почистили от листьев, от веток, от всего того, к чему не липнет наш цементный раствор. И потом начинаем выставлять поэтапно. Сначала выставили раковину, потом выставили столешницу. И потом подгонять начали, чтобы сделать барбекю. Эта территория, она, можно сказать, в горах. Там нету ни дороги, ни электричества. То есть человек делает для себя чисто приехать, отдохнуть, как на дачу для души, можно сказать. Весь смысл э этой работы сделать из того материала, который есть, то есть сделать ее из ничего, чтобы это было красиво, уютно, то есть чтобы приятно было хозяину отдохнуть, посидеть сделать шашлычки, причем домик мы тоже делали, но у меня не было тогда еще такого намерения фотографировать, снимать. вот Там тоже интересные моменты, которые сделали мы. Вы спросите, что это за досточки? Что-то поприбивал, и теперь, что я ставить? Нижняя досточка, она по уровню. Я уже выставляю камень выдвинутым наружу. И когда раствор высыхает, камень будет идеально ровненько стоять, и никуда он не денется. Мне не надо там подкладывать маленькие камушки, еще что-то. Мне самое главное, камень мягко посадить на свое место. И вот смотрите, я сейчас залил бетон, для того, чтобы этот камень он был придавленный сверху. И за счет этого он будет стоять очень хорошо и долго. Вот такая платформа пойдет на низ, а вот уже на другой край, безнаделый. Если я даже в висячем таком состоянии оставлю, я здесь залью бетон, и оно будет держать, именно этот камень не уйдет никак, никогда. Камни выдвигаем. Это, во-первых, красиво, а во-вторых, увеличивается площадь камина. У нас стена не такая уж широкая, но она идет 80 сантиметров. А у нас барбекю и все остальное, и еще задняя стена, ее тоже нужно сделать так, чтобы она была двусторонней. То есть, надо все приложить такую, как бы, изюминку к этому. Вообще мне нравится, когда камни выдвигаются в углах на окнах. Камень, когда подчеркивается, он, он смотрится совсем по-другому. Он смотрится красиво и привлекательно. Я не зацикливаюсь, чтобы что-то там вымерять, вычислять. Кирпичики смочил и практически на глаз там уровень у меня чистота для, для приличия. Все делается не зацикливаясь на чем-то, и это смотрится очень хорошо, очень красиво. В полевых условиях как нужно работать, если нет уголка. Сейчас я должен четко знать, сколько у меня таких вот кирпичей. Их не сильно много. Это низ барбекю. И, как вы заметили, у меня положены керамические кирпичи. На них можно даже разводить огонь. Кирпич прекрасно держит температуру. И все это будет служить очень долго. Вот почему я говорю, что можно строить дом, а как же пустота в Сретении? Раньше строили камни, камень на камень и вглубь, так сейчас вертикально какие-то панели, там филинжом, пенопласт, пенополистирол, ну и в кирпиче есть пустота. Вот я скоро встречал, в Греции вот внутренний кирпич, он весь пустотелый. И ничего, стоит хорошо, все довольны. А если у вас там стены будут пустотелые, но ничего с этого не будет происходить, все это нормально. То есть, это как идея. Это вполне Реально строить дом без раствора. Выложили на сухую, замазали, и потом уже начали все это штукатурить. И все, и ваш дом будет сильно по дешевке. Смотрите, сделали старый кирпичик. Если вы посмотрите на наш каминчик, передние камни, это резанные камни. Смотрятся они очень красиво со своей изюминкой. Ну, можно сказать, даже это моя идея. Мне нравится с ним работать, то есть его не нужно обрабатывать много. Если его правильно положить, он красиво смотрится. Он отлично сочетается с диким камнем, с рваным камнем, ну и разными другими камнями. Ты возьми чистую воду и пройдись, потому что это не работа. Надо, чтобы было все четко, порядок был, устройство и порядок. Мы сделали расшивочку, прекрасно смотрится кирпичи в расшивке, а еще лучше смотрится кикий камень, который просто положенный. Это таким образом можно строить дома. Это чисто по секрету. Это будет дешево и сердито. Ну, то есть сердито, потому что это будет дико смотреться. А дешево, потому что специалист за день может кидать 5 квадратов двусторонней кладки. За 3-4 дня он там слепил, выложил до самого верха. Вот, залили плиту перекрытия. И потом вот таким образом, как мы вот это э, замазали, и потом вымываем э, мочалочкой можно вымыть, и будет прекрасный дом с пустотой в середине. Я думаю, что это идеальный вариант для того, чтобы строить такие дома. Первичная замывка. То есть, побольше водички. Как бы затираем каждую, каждую, так сказать, щелочку, чтобы не было никакого зазора. То есть, чтобы все было растерто, все было красиво, аккуратно. Ничего страшного, если вода стекает. Вот. Все замываем вторичная замывка она будет идти вымывая каждый камушек вымывая и при этом будет определенная красота чистенькой водичкой водичку почаще можно менять если мы вымыем хорошо камни если его покрасить в белый цвет идеально будет смотреться Особенно сдалека, особенно для людей, которые выросли в каких-нибудь бетонках или в кирпичных домах, или вообще в шлакоблочных, кто в чем. Ну вот, друзья, вот такое оформление можно делать с крывого погнутого камня. Так сказать, погнутого. Потому что посмотрите, как сделанный забор раньше и как он смотрится. Как будто это специально задумано. Вся необычность, вся такая структура, мне самому нравится, а раз мне нравится, значит это хорошо. Здесь будет стоять газовая печка. Ну, одним словом, Я осталось здесь докидать и потом по кругу затереть. Итак, друзья, движемся вперед. Хотели два камня поставить и сверху перемычку. Но оказалось что маловато немножко, совсем не видно. Здесь все-таки будет Петрогаз. Поэтому решили немножко больше поднять. Камни уже начали заводить. Посмотрим, как это все получится. Здесь мы сделали под баллон. Так, камень не обрабатывали практически. Посмотрим. То есть это еще не завершение работает посмотрим все вот здесь мы поклали досточки все такое как бы разные отходы с той стороны на сухую выложили и зальем бетон положим две арматуры две три арматуры и зальем Таким способом мы выравниваем То есть, полукруг, заводим под нашу так сказать, перекладину. Вот наша перекладина будет. Самая обыкновенная шпала. В России этого материала полно. Так что, друзья, мы берем тот материал, который подручный. Берем вот эту шпалу, выставляем по уровню ровненько, и потом делаем свод. Вы видите, какие у меня кирпичики, камушки все то что идет на выброс мы ничего не выбрасываем в первую очередь мы промеряем насколько у нас перекосы где там миллиметры туда-сюда ничего страшного раствор немного эластичный, чтобы наша шпала мягко села камень камень он как бы под, идет под, под определенным углом если мы ставим его ровно он все равно выбирает свою траекторию свой угол И за счет этого можно делать неплохие детали как создать сферическую форму камина. Итак, показываю. Никаких подпорок, все держится за счет определенного угла. Должен быть определенный угол камня, для того, чтобы он не съезжал. То есть, это помогает правильно, то есть кладется правильно, и то есть под определенным углом он смотрится тоже хорошо. Вот смотрите, я его на сухую как бы кладу, вот, и он становится идеально, он становится очень хорошо. Сейчас я на немножко растворчика, и вот посмотрите, он сам стоит. Все классно. Итак, вот так, вот так. И обязательно немножко пристукивать. Пристукивать для того, чтобы все поры забились. Тогда его можно сразу взять и отпустить. Отпустить, но не кидать. Здесь достаточно. Мы здесь больше ничего не будем делать. Не, ну я имею в виду здесь э, даже много будет. Вот, на... То, что касается угла, вот, допустим, вот здесь. Так мы еще выведем немножко. Все-таки эту, эту надо убрать, чтобы был какой-то траектория. Да, Дыму уходить. и вот посмотрите сама барбекю как получилось. правда у нас тут было перекладина деревянная потом переделывали и сейчас в данный момент керамика ну, вот она красавица красиво смотрится именно дикий камень вот камень необработанный камень э, такой взятый с этих мест и вот смотрите э, тот камень который был положен на сухую как попало вот посмотрите как как красиво смотрится еще если вот такие места покрасить белым цветом это вообще будет идеально и вот вот даже можно сравнить вот только закидано вот то есть некрасиво он, когда затертый а когда он еще покрашены это вообще красота вот один из элементов как декарт э, смотрится но ну, здесь мы добавили керамической плитке видите керамическая плиточка ее можно было красить ее можно было ставить но вот это галька то есть самая обыкновенная галечка. видите крулешки вот Дик из дикаря и как красиво смотрится когда это положено правильно вот посмотрите э, сами двери сами двери то есть окно мы как бы выдвинули наружу наружу и это выделяет э, очень красивый вид Поэтому, если вы что-то строите, стройте с определенной изюминкой, стройте с определенной фантазией, для того, чтобы это хорошо и красиво смотрелось. Просто это должно нравиться вам. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте, учитесь и зарабатывайте.